нравится, я хочу к нему подкатить. Сделай что-нибудь необычное, чтобы он удивился. Карина, что ты делаешь? Ты сказал удивить, ты удивлен? Да, охуеть, как удивлен. Да ты конишься, да. Карин, пойдем. Карин, понимаешь, я не чувствую себя рядом с тобой мужчиной. Я женственная. Женственная. Я леди. Ты леди. Ручку поцеловал, все, пошел. Так иди. В смысле иди? Встал и со мной пошел. И вещи возьми, посмотри, их рожи по-любому что-нибудь спиздят. Милый, слушай, я не поправилась? Да не, Карин, ты у меня самая красивая. Таких мужчин, как ты, скоро совсем не останется. <ссоснаблюдатель> да нет, Карин, таких пиздобовых, как я, гораздо больше, чем ты думаешь. Твоё сердце занято или ты свободен? Слушай, я абсолютно свободен, занят, я занят. У меня есть любимая девушка, которую я люблю, как больно! Говори, чтобы никто не писал. Это... Смотрите, чем под не больно! Говори, как любишь сильно. Люблю сильно. Улучшению сна, освобождению от стресса. У меня нет стресса. Пока вы мне не показываете эту рекламу, каждые пять минут хватит. Я нормальный человек, спокойный. Аня, я слышала, что пылесосом можно губы накачать. Карин, да это все фигня. Карин, я тебе никогда не изменю. Клянись своей модной прической. Клянусь. Милая, я дома. он мне говорит, знаешь, девочки забирают все мужские профессии. Серьезно? Женщина года. Зовут ее А.К.Н.Ш.Т. <связывая> Ой, девочки, так неожиданно и приятно. Ну все? Я как бы все? <связывая> <связывая> мы расстаемся. Ты мне не подходишь. Ай! Карин, ну я же тебе сказал, мы не можем быть вместе. Ты мне вообще не уперся. Я сумку у тебя забыла. Аня, мне кажется, Саша меня изменяет. Давай я его проверю. А так можно? Конечно. <смех> ну, <Но> пока непонятно. <смех> Какой фильм. Еще не ясно. Аня! Что, Карина? Я просто проверяю. Он тебе не изменяет. Не изменял. Привет, я Накаша. Смотрим вами Карина. Что ты молчишь? Саш, ты меня вообще не замечаешь, все на меня наплевать! У тебя новая прическа? Да какая прическа? Маникюр! Да нет! Да что тогда? Саш, у меня новый парень! Я думал, это какая-то новая кофта! Кофта! Сюда иди. Смотри, что? Вещи. И. Постирно. Ну. тобой. Смотри. Ну. Пол. Что? Помыть. И. тобой. Смотри. Что? Мой друг? Ну. У нас дома. И. И ты не орешь. Что происходит? Ты не изменяешь? новый айфон выходит А, ну все ясно ну я могу еще посуду помыть ты еще очень много будешь делать ну че кучерявый показывай где у вас тут пьют я не пью, я пью здесь девочка пойдем за мной все красавица О, солнышко любимый, мне купил айфончик, рыбка, зайка иди кушать а -а -а, ты уже увидела этот айфон, который мы начальнику на день рождения купили а че золота? жрать иди полудурок Далее, что ты сделала? Я просто ела булочку. А как это получилось? Они сожрали булочку и сели. А... Не, ну ты куда ехал-то, а? Ты бромай себе че на кучерями, лучший бандер! Девушка, девушка, это вообще-то моя машина. Я в него врезался. Вы тут вообще при чем? Сука, так на моего большего, похож, аж две сейчас. У меня только один вопрос. Вот у меня розовенький вечерний лайк, у тебя голубенький вечерний лайк. Это парная татуировка, да? Получается... Что скажет твоя жена? <смех> Метафора. Не понимаю, как мужчины, которые хоть раз пробовали черную кру, соглашаются потом на кабачковую. ты будешь смотреть на меня я на вас не смотрела ну хоть чуть меня я ж чувствую эти моменты. давай ложись прямо на меня и ух а давай я лягу а ты кто муж как вот так пасать отходил а давай я тогда выйду в окно прям так что ли? да короче у меня была история в детстве один раз мальчик надо мной пошутил и сделал глазами очень странно я всем начала рассказывать но никто мне не верил сказали что я больная делай Можешь не бить меня больше, пожалуйста? <свен> так что я не псих. Самая красивая девочка в Измайлова. А, зачем такую девку? Мама... Мама и... ау, ох, ты... ох ты, мышь. Поддержи <свен> мы лайком и комментарием. Спасибо. Всем пока. <свен> и тусовка модная. И шпана и залетная. <свен> с ума свела.